Психические расстройства классифицируются как медицинские состояния, которые влияют на ваше настроение, мысли и поведение, вызывая дистресс или нарушение вашего личного функционирования. Вы, вероятно, слышали о таких состояниях, как шизофрения или обсессивно-компульсивное расстройство, или, возможно, знаете кого-то с диагнозом одного из этих психических расстройств. Однако, несмотря на то, что эти расстройства широко известны, существует множество предвзятых заблуждений о них, которые наносят вред людям, страдающим от этих видов психических расстройств. Чтобы помочь повысить осведомленность и уменьшить стигму, вот шесть самых непонятных психических расстройств, и сегодня мы узнаем о них больше. один – Шизофрения Шизофрения – это широко распространенное недопонятое состояние. Это психотическое расстройство, обычно характеризующееся бредом и или галлюцинациями. Люди с шизофренией склонны думать и действовать своеобразно, и это нарушает их мыслительные процессы. Вследствие этого шизофрения может затруднить выполнение повседневной деятельности и сильно нарушить повседневную жизнь человека. Шизофрения имеет различные подтипы – параноидальный, кататонический, дезорганизованный, резидуальный или недиференцированный. Шизофрения может быть вызвана злоупотреблением наркотиками, травмой или генетикой. Это расстройство подается лечению, и хотя оно может быть трудным, выздоровление возможно. 2. Диссоциативное расстройство идентичности – ДРЭИ. Хотя диссоциативное расстройство идентичности иногда изображается в виде внешне нормального человека со случайным и психотическим раздвоением личности, обычно это не так. ДРЭИ – это психическая реакция на очень травмирующее событие в жизни человека, когда мозг предотвращает доступ к вредным воспоминаниям, создавая полный поведенческий сдвиг в личности, чтобы защитить человека от травмы. У людей с этим заболеванием часто наблюдаются изменения и провалы в памяти, самоидентификации и поведении, что создает значительные проблемы в их повседневной жизни. ДРЭ и определяется как наличие как минимум двух различных психических состояний, сопровождающихся значительными изменениями в поведении и памяти. 3. Большое депрессивное расстройство БДР. Депрессия упоминается чаще, но она также сильно недопонимается. Некоторые люди склонны сомневаться в ее истинности, в то время как другие считают что большое депрессивное расстройство – это нормальная часть жизни. БДР – это стойкое чувство грусти, апатии и безнадежности, которое длится более двух недель. Это психическое расстройство проявляется у разных людей по-разному, с разными симптомами и причинами. Оно может сильно нарушить вашу повседневную жизнь и деятельность, поскольку все кажется затененным большим черным облаком, от которого невозможно избавиться. БДР подается лечению с помощью терапии и лекарств. Четвертое – биполярное расстройство – Биполярное расстройство ⁇ еще одно крайне непонятное состояние. Некоторые люди сводят его просто к перепадам настроения и используют термин ⁇ биполярное расстройство ⁇ для обозначения перепадов настроения. Но биполярное расстройство гораздо сложнее. Биполярное расстройство ⁇ это психическое расстройство, которое вызывает необычные изменения в настроении, энергии, уровне активности, концентрации и способности выполнять повседневные задачи. Существует три различных типа биполярного расстройства включая биполярное расстройство 1, биполярное расстройство 2 и циклотемическое расстройство. При биполярном расстройстве 1 наблюдаются периоды заоблачных взлетов и депрессивных падений с маниакальными эпизодами, требующими стационарного лечения. Биполярное расстройство 2 ⁇ это депрессивные эпизоды и гипоманиакальные эпизоды. Но без полноценных маниакальных эпизодов, которые возникают при биполярном расстройстве Ай, третий тип ⁇ циклотимическое расстройство, представляет собой нечто среднее между расстройствами с периодами гипоманиакальных симптомов и периодами депрессивных симптомов. Однако симптомы не соответствуют диагностическим требованиям для полного гипоманического эпизода и депрессивного эпизода. Правильная диагностика и лечение могут помочь людям с биполярным расстройством вести здоровый и активный образ жизни. Разговор с врачом или другим лицензированным медицинским работником – это первый шаг к лечению. Пятое – обсессивно-компульсивное расстройство ОКР. Обсессивно-компульсивное расстройство – это совокупность навязчивых идей и компульсий, которые влияют на жизнедеятельность человека. Может возникнуть ощущение, что вы размышляете над определенными идеями, убеждениями или страхами, которые мешают жить нормальной жизнью. ОКР – это не просто несколько странных причуд или навязчивая потребность в уборке. Когда человек не может принять участие в компульсии, это может его сильно расстраивать, поэтому у него обычно есть множество других занятий, которые помогают ему успокоиться. К счастью, ОКР имеет множество вариантов лечения, позволяющих улучшить качество жизни человека. Шестое. Генерализованное тревожное расстройство. Хотя тревога и страх – это нормальные эмоции, связанные с реакцией борьбы или бегства, не совсем нормально, когда вы испытываете слишком сильную тревогу или страх в ситуациях которые обычно не испытывали. Генерализованное тревожное расстройство – это когда человек испытывает постоянное и сильное чувство беспокойства, которое мешает ему нормально функционировать. Это не то, что можно просто пережить. Это скорее состояние, которое требует лечения для улучшения. При ГТР у вас могут быть приступы паники, бессонница, боли в груди и ломота в теле. Психические расстройства варьируются от человека к человеку и могут быть как краткосрочными, так и долгосрочными. Они также сопровождаются различными вариантами лечения, которые также отличаются от человека к человеку, потому что то, что лучше всего подходит одному, не подойдет всем. Важно также помнить, что психическое расстройство может быть у любого человека – большого или маленького, молодого или старого. Психические расстройства сопровождаются различного рода стигматизацией. Эти ошибочные представления создают вредные визуализации того, чем на самом деле являются эти заболевания, делая жизнь людей, страдающих этими психическими расстройствами, еще более тяжелой. Что вы думаете о стигме и психическом здоровье? Можете ли вы назвать другие неправильно понимаемые заболевания? Сообщите нам об этом в комментариях ниже. Пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь этим видео, если оно помогло вам и вы думаете, что оно может помочь кому-то еще. Использованные исследования и ссылки указаны в описании ниже. Не забудьте нажать кнопку подписки для получения новых видео на канале Немиркин. Супер, спасибо за просмотр. Увидимся в следующий раз.